По поводу 25 групп, да? Вот смотрите, например, вы вот тут сразу вопрос, да, считается ли спонсорская ветка? Конечно, считается. Вы так говорите, как будто спонсорская ветка, это не ваша ветка. Это же ваша ветка, самая первая, в самую первую очередь ваша ветка. Конечно, считается она. Смотрите, вот что такое 25 групп. То есть два варианта есть. Да, как квалифицироваться? Либо золотого директора закрывается до 4 каталога 2018 -го года. То есть, чтобы золотого закрыть, нужно успеть до 4 каталога 2018 -го года уже закрыть. Что это значит? Это значит, что у вас должно быть 2 22% ветки, 8 каталогов из 17. То есть, первая ветка это спонсорская, ваша да, общая. Вторая это ваша личная, которую вы сами построите уже с новыми людьми. Получается, чтобы до четвертого каталога успеть закрыть, нужно крайний срок открыть в 14 каталоге. Что это значит? То есть это крайний срок, да, в 14 -м. Лучше это сделать раньше. То есть, это значит, что у вас должно быть 2 22-процентные группы в 14 каталоге, в пятам, в шестнадцатом, в 17 -м. В первом, а во втором, в третьем и в четвертом. То есть 8 каталогов. Когда у вас такой расклад, ну расклад, да, это я называю, две 22 группы, у вас 8 каталогов из 17, таким образом вы закрываете золотого директора. Это понятно, да? Вот по поводу того, как закрыть золотого директора. Это надо, чтобы у вас две ветки, под вами были на 22 одна ветка общая спонсорская вторая ветка которую вы сами строите вот это понятно да так кому непонятно давайте минус поставим вот кому непонятно надо минус ставить плюсики это понятно мы всегда их увидим да да да а потом в итоге непонятно давайте вот минусы тоже кому непонятно понятно. Теперь давайте по поводу 25 групп что такое 25 групп это никогда у вас 25 человек зарегистрировано это никогда у вас там 25 человек в глубине в ширине да это никогда у вас 25 22 процентников да? нет это именно считаются в течение года суммарно 22 процентной группы что это значит вот смотрите я не зря включил экран зачем сегодня писала в своем чате да, расписывала Смотрите, давайте еще раз проверим. Видно, нет экрана. Напишите мне, пожалуйста, в чате. Видно. Вот, например, вот сейчас пятый каталог идет, да? Вот сейчас идет пятый каталог. Предположим, что вы уже открыли директора, да? А если не открыли, то вы дальше его открываете, вот в этих каталогах смотрите, да? ваш уровень 22% плюс 3000 баллов, это минимум. То есть, что значит директор? Открытый директор, да, что значит? Да и закрытый, в принципе, тоже, да. Это значит, что вы находитесь на уровне 22%. Под вами либо 18%, да, это тоже считается. Так, Лена не видит, но ну, тогда записи будешь смотреть, Лен потому что ну, остальные все видят, да, тогда в записи посмотришь потом, хорошо. Смотрите, то есть э, вообще открытая и закрытая квалификация директора, это когда, это два варианта. Давайте я вам сейчас вот здесь вот спешу. Так, вот здесь вот. Что такое директор, да? Первый вариант, это когда у вас вы на 22%, под вами 18%. То есть есть отрыв. Это понятно, да? И второй вариант, это когда вы на 22%, под вами тоже 22%, тогда в этом случае у вас должен быть отрыв отрыв. Как минимум 3000 баллов, чтобы вы, если вы открыли директора, да, то чтобы эту квалификацию подтвердить, у вас должен быть отрыв 3000 баллов. Если вы уже закрыли квалификацию директора, то чтобы нормальную зарплату получать, нормальный доход, да, и чтобы, соответственно, оставаться в квалификации директора, нужно иметь отрыв 3000 баллов, если под вами тоже 22 процентник Это понятно? То есть если вы будете, например, один каталог, вот у вас получится так, что вы вышли на 22%, да, а под вами была 18, а в другой каталог вы еще вторую ветку не успели построить, а под вами вот эта 18 уже вышла на 22, вас догнала, да, и вы не успели сделать отрыв в 3000 баллов, а отрыв делаете как раз-таки за счет второй ветки, да, личной уже, то получается вы этот каталог по квалификации названия директора пропускаете. Но квалификация названия директора, как и на любое другое звание, идет 8 каталогов любых из 17 в году. Понятно? То есть не подряд, не обязательно подряд. Если подряд, это просто вы быстрее квалифицируетесь. Да? Но если вдруг вы пропустили то ничего страшного, вот главное отсчитать ровно 17 каталогов ровно год с момента открытия звания, да, и любых 8 каталогов нужно сделать вот так вот. Ну, либо вот так вот, но это, конечно, по нашей системе нереально, то есть это реально может 1-2 каталога, да, потому что ветка-то подгоняет, она растет тоже до процентов, поэтому нужно уже строить вторую ветку, делать отрыв. Дальше, теперь давайте вернемся к квалификации, да. То есть я вам сейчас объяснила вот это вот. вот. Я вам сейчас объяснила вот это, то, что я сейчас расписывала, я объясняла вот это. Вот. Получается, что при таком раскладе, когда у вас все нормально, у вас есть отрыв 3000 баллов, да, вам, значит, у вас получается вот она, одна 22% группа. Вы сами, да, ваша. Ну, спонсорская она получается, если вы с командой строили эту ветку. Вот, вам засчиталась одна группа. В следующем в шестом каталоге, например, да, то же самое у вас. То есть, может быть, там ветка у вас на 4000 баллов, 5000 баллов, 6000 баллов, да? Ну, как минимум 3000. Вам засчиталась еще одна группа. В седьмом каталоге опять то же самое, да? Еще засчиталась группа. И так далее. Видите, да? Вот в году 17 каталогов, вот вам, пожалуйста, 17 групп. Посчитайте вот здесь вот, да, вот справа. Итого 17 групп за год. Понятно, как группы считаются? Поняли, как группы считаются, да? Нет? Не поняла? Что не поняла? Давай, Свет, подключись. Я тебе сейчас слово дам. Что не поняла, скажешь, ладно? Так, где ты у меня? Давай, я сейчас тебе слово дам. Ой, я тебя плохо слышу. Микрофон поближе, Микрофон держи. О, да, вот. Я говорю, я не готова, что меня спросят. Нарвалась. Ну давай, что непонятно. Нормально ты всегда красуешься. Я не поняла про группу, а не только. При отрыве 3000? Да, конечно, только при отрыве. Без отрыва ты не идешь ни на какую квалификацию. Если нет отрыва, человек не идет ни на какую квалификацию. Нет, вот, если, например, вот у нас пример, да, то есть у нас же получается Вика, да, то есть она же тоже бывает 7500, да, когда... А, его нету, например, да, а у нее 7500. То есть мне не засчитывается ее группа. Этот каталог не засчитывается. Конкретно этот каталог, в котором ты без отрыва, тебе не засчитывается. Он засчитывается тому, кто с отрывом. То есть тебе вообще сейчас нужно срочно строить вторую ветку. То есть получается, если у меня отрыв во второй веточке, да, то у меня моя основная веточка, она будет всегда считаться. Да? Первый каталог, второй каталог, третий Да, вот. если у тебя отрыв есть, вот такой вот, да, вот, 3000 минимум, либо, э, да, либо вот так вот, то есть 18 под тобой. Вот именно конкретно этот каталог, когда у тебя есть отрыв, он тебе засчитывается. Тот каталог, когда у тебя нет, тогда бы получается, смотри, если бы, э -э -э, если бы было так, что засчитывается без отрыва, тогда бы все квалифицировались на, на поездку. Ну так не бывает, за что человека вести до автоматчика, который автоматом вышел, за что его вести в Мадрид, ну вообще на любую конференцию. Вторая ветка ну, поэтому очень получается, нужна. Получается, проще-то все равно закрыть золото? Конечно. Ну, а золото как закрыть? Вторая ветка нужна на 22%. Правильно? Нет, ну во второй ветке, понятно, там просто одну растишь ее за 700. А вторая так на автомате уже 700. Ну, о том и речь, Да. Вот я смотри, до конца же не показала сейчас. Вот смотри, смотри, вот сейчас, вот здесь мы насчитали 17. Но ну, если девчонки говорят, что фонит, пока отключись, а потом я тебя заново подключу, чтобы ты уже проанализировала. Хорошо. Вот смотрите, мы с вами насчитали здесь 17 групп, да? Она надо 25. Вот, пишу, чтобы 25 групп собрать, надо, получается, смотрите, 25 минус 17, это сколько? Это 8. Как раз 8 групп не хватает, да, получается. То есть это а, как раз звание золотого директора, то есть 8 вот, и тут как бы для примера просто показываю, да, что, например, вот у вас было там в пятом каталоге такой расклад, как вот здесь мы сейчас только что с вами рассматривали, да, а в шестом, в седьмом, восьмом, девятом, и в десятом каталоге, например, вы достроили свою вторую ветку на 22%, да, то есть вторая ветка у вас выше на 22%. Получается ветка раз и ветка два. Вам засчитывается, вот, вторая группа, то есть не вторая, а две группы в этот каталог, в десятый каталог, вам засчитывается две группы. То есть твоя, да, ваша и вторая, которую вы вывели на 7500, на 22%. То есть получается, здесь у нас была одна группа, одна, одна, одна, одна, а здесь две. Например, в одиннадцатом каталоге вы тоже, да, то есть, соответственно, подтвердили. Вы идете теперь в название золотого директора, у вас опять засчитываются две группы. То есть смотрите, раз, два, три, четыре, пять, тут у нас... 7, да, 6, 7, здесь 8, 9, тут опять 10, 11, 12, 13, тут предположим, ну, как, ну, получился такой каталог, да, всякое бывает, одна ветка не дотянула, например, у вас, да, до 7500, вторая ветка, например, не дотянула, ну, 5000 баллов, например, там получилось, тут опять у вас одна группа, ну, упали маленько, да? ну, я просто такой расклад сделаю, чтобы вы понимали, что такое тоже может быть, да? Здесь одна группа, одна. Тут опять восстановились две группы, да? Тут, например, опять одна, одна. Тут две. Обязательно в четвертом каталоге должно быть у вас, вы должны быть в звании золотой директор. То есть это условие при квалификации. То есть у вас должно быть как минимум две группы. И того, вот если все это посчитать, да? Вот эти вот группы. Получается 25. Вот сейчас понятно? <смех> вот смотрите когда вы так растете да вот таким образом вот как я сейчас показал это ну пример это естественно могут быть другие номера каталогов да это понятно все вот но получается что вот те 8 групп, которых у нас не хватает, 17 и 25, они как раз вам дают уровень золотого директора, потому что мы с вами вот здесь рассматривали, что квалификация на любое звание, это 8 любых каталогов из 17, продержать то, что необходимо по квалификации на то или иное звание. По квалификации на золотое звание нужно 2 ветки по 22. То есть у вас здесь получается... Раз, каталог, две ветки по 22%, 2 каталог, 3 каталог, четыре каталог, пять каталог, шесть каталог, семь каталог, восемь каталог, две ветки по процента. Соответственно, вы при таком раскладе закрываете золото. Автоматом. Вот, Эльза сейчас спрашивает про вопрос, который я как раз хотела сейчас вам проговорить. Если построить три ветки, допустим, во втором и третьем каталоге 2018 года, три ветки выйдут на 22%. Золото закрывается или нет? И как квалификация пройдет? Так, смотри, Эльза. Квалификация, да, тебе засчитывается, но золото пока у тебя звания нет. То есть квалифицироваться на любое звание можно только одним способом. Это 8 каталогов из 17 продержать то, что необходимо, такое количество веток, которое нужно для определенного звания. Больше вариантов закрыть звание нет. 8 каталогов из 17, только так закрывается любое звание. Там просто разное количество веток. Но вот то, что ты пишешь, да, например, во втором и третьем каталоге 2018 года, ты три ветки, да, например, у тебя выросло на 22. Они тебе посчитаются вот здесь вот, то есть не 2, а три группы, например, будет, да? Например, у тебя сейчас вот нету в пятом каталоге группы, да, 22% мы поэтому здесь вычеркиваем вообще, то есть ноль, у нас тут ноль групп, да а в шестом каталоге, ну, например, вот до восьмого каталога у тебя нету, да, групп предположим, новички же будут приходить тоже, да, у них нету групп у них ноль групп, вот новички, которые будут приходить, но они же тоже все равно могут квалифицироваться, ноль групп ноль групп ноль групп вот. А здесь, например, новичок пришел, например, в пятом или в шестом, или в седьмом или восьмом каталоге, да, он в девятом каталоге вышел на уровень, на квалификацию директора, да, у него одна группа посчиталась. Но у него-то вот эти каталоги как бы уже потерянные считаются, ему надо быстрее, эти 25 групп, собрать, правильно, у него осталось там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать каталогов, и ему надо за тринадцать каталогов собрать 25 групп суммарно, да. Соответственно, им надо, чтобы, например, здесь одна группа была, да, здесь там две, здесь можно три, здесь можно четыре, здесь можно сразу шесть групп сделать. Вот, то есть, главное, чтобы суммарно выходило 25 групп. Понимаете, да? То есть, может новичок прийти, вот, новичок может прийти вообще вот здесь, вот в третьем каталоге, да? Ну, это, конечно, нереально, да? и получается, ему надо 12 групп за один каталог сделать, это нереально, конечно, да? Ну, как бы вот, чтобы вы понимали вообще, то есть новичок, если приходит, предположим, вот этого всего нет, новичок пришел в третьем каталоге, да? Ему надо в третьем каталоге сделать, например, 13 групп, да? И в четвертом каталоге ему надо сделать еще 12 групп, и тогда он суммарно собирает 25 групп и квалифицируется, на поездку, но золото он, конечно, при этом раскладе еще не открывает. Он открывает здесь исполнительного директора, да, но он попутно открывает все другие звания, да, ему потом дается еще 8 каталогов с третьего каталога по третий каталог следующего года, ему дается ровно год, чтобы 8 любых каталогов продержать тот или иной, то или иное количество групп и закрыть то или иное звание. так почему пишут что впервые выходите на золото 25 потому что если это уже действующий золотой директор там маленечко условия другие то есть там нужен прирост в группах например если бы ты уже была например золотым директором да тогда у тебя был бы индивидуальный план на квалификацию на следующую конференцию например тебе нужно было бы сделать 26 групп предположим там на одну группу больше то есть хотя бы одну группу в течение года открыть новую тебе нужно было, чтобы квалифицироваться на эту поездку. То есть если ты новый золотой директор, да, то ты, да, прирост, то ты автоматически квалифицируешься на поездку. Ну вот, это то, что мы здесь рассматривали, да, ну до это вот, сейчас надо все это вернуть. Так, я ответила на вопросы или нет? Давайте, если вопросы еще остались, кого позвать, кому дать слово? Чтобы вот вы не сидели, время не тратили, не печатали. Кому дать слово, напишите мне. То есть еще раз обобщаю, да, что любое звание закрывается только одним способом только подтвердить определенное количество групп для определенного звания да? 8 каталогов любых не обязательно подряд из 17 за год вот например в третьем там например, в пятом каталоге вы открыли золотого да вам нужно до 4 каталога следующего года закрыть это звание То есть ровно 17 каталогов Будь то золото, будь то бриллиантом, в любом случае только одно, один вариант закрытия. Даже если вы сразу откроете за один каталог, сделаете 6 22% групп, вы не закрываете таким образом. Там, или 8 22% групп вы сделали за один каталог, да, вы не закрываете звание директор там, или какое-либо другое звание. 8 каталогов из 17 нужно подтвердить именно необходимое количество групп. Для золотого директора две группы в каталог, за там, сапфирового 4, да, за бриллиантового 6 и так далее. Ну что, ни у кого вопросов нету, да, никого не надо позвать. Ну как они закрывают? Давай вот я тебе нарисую, да, вот Эльза спрашивает, так, подожди, сделал Света, да, что-то спросила. Все звания открываются, у нас закрыться может как все, так и часть, конечно. То есть, например, бывает так, что, например, человек открыл, например, сделал в один каталог, предположим, 4 новые группы. Да, у него 4 22% группы новые, только-только появились в этом каталоге. А в следующем каталоге, например, одна группа не дотянула до 22%, да, и у него получилось три группы. То есть, получается, один каталог у него засчиталось четыре группы, второй каталог у него засчитается только три группы. И он может идти сразу по нескольким квалификациям. Он может же потом восстановить в течение года еще, еще раз эти четыре группы, да, чтобы у него все вместе были. И как бы это нужно рисовать. Поняла, Свет, Нет. Так, вот Эльзет пишет. Вот здесь я не поняла, как закрывает бриллиант сапфира за год новички. За 7 каталогов 6 групп на 22, и потом 8 подтверждают. Ну, не обязательно за 7 каталогов 6 групп. Они, некоторые делают, например, за 3 каталога, предположим, выращивают 6 групп, да, и потом а, любые 8 каталогов у них должно быть одновременно, 6 групп на 22% находиться. Поняла, Эльза? Вот, ну, давайте нарисую вот на этом же слайде, да, не слайде, а в городе здесь. Вот, например, ну, вот сейчас пятый каталог, например, новичок пришел, да, у него ноль групп. Например, в шестом каталоге, в следующем он... Такой вот вообще супер-пупер новичок, да, две группы новые построил на 22. Что не нравится? Что не нравится? -то? Две группы 22%, да? Например, в седьмом каталоге у него те же самые две группы, плюс он еще новый вырастил, да, плюс две еще, например, у него четыре группы уже. То есть здесь вот в шестом каталоге он начал квалификацию на золотого директора. В седьмом каталоге он продолжил квалификацию золотого директора второй каталог подряд и открыл квалификацию на старшего золотого и сапфирового директора одновременно. То есть у него открытие золотого директора началось в шестом каталоге. То есть ему надо до пятого каталога следующего года успеть закрыть, да? А, квалификация на сапфирового и зло, старшего золотого у него началась в седьмом каталоге, ему надо до шестого каталога следующего года а, успеть подтвердить да, это звание. Например, в следующем каталоге, в восьмом, у него пять групп, например, да? да что такое? Чего не нравится-то? Чего не нравится? Слово «групп» не нравится, что ли? 5 групп, 22%. То есть те же самые 4, да, и плюс одна новая. Здесь он новое звание никакое не открывает, потому что за 5 групп не идет никакое новое звание. Так вы меня видите, да? Угу. Вот. Но зато он продолжает квалификацию. И золотого директора, у него уже третий каталог идет квалификации. И э, старшего золотого, и сапфирового у него идет второй каталог квалификации. да? И э, дальше он работает, например, в девятом каталоге. Так, вот так вот да, ударить надо например он 6 групп открывает здесь у него смотрите что происходит в девятом каталоге он э, в звании в открытой квалификации старшего в открытой квалификации и директора да я его пропустила как-то и старшего директора и золотого директора находится раз два три четвертый каталог в открытой квалификации э, Старшего золотого и сапфирового, он находится раз, два, третий каталог. В открытые квалификации бриллиантового директора он находится первый каталог. То есть ему нужно, вот начиная с девятого каталога по восьмой каталог следующего года, эти шесть групп, те же самые шесть человек, да, 6 шесть 22% групп, вести на таком же уровне. Вот, вот здесь вот у него 6. Здесь, здесь, здесь, здесь, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, он уже закрыл, а нет, семь, восемь же еще надо, вот, вот получается на этом примере, да, в шестом каталоге он начал квалификацию на директора, старшего директора и золотого, да, Получается, в этом каталоге он раз каталог сделал, да, подтвердил. Два каталог, три каталог, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В тринадцатом каталоге он закрывает при таком раскладе. Он закрывает директора, старшего директора и золотого. То есть в тринадцатом каталоге он его закрыл. В, четвер... в седьмом каталоге он открыл, получается, сразу два звания Старший золотой плюс сапфировый. Да, старший золотой это три ветки, э – э э, это 3 ветки. Сапфировый – это 4 ветки. То есть, получается, закроет он его через 8 каталогов при таком раскладе в 14 каталоге. То же самое здесь. То есть, э э в 9 э каталоге он открыл бриллиантового. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 16 каталоге он его закрывает. Попутно. Понятно, да? Потом Ася что-то спрашивала. Так, если будет только 25 групп, но нет второй ветки, 20%, то Ась, у тебя не получится 25 групп без второй ветки за период квалификации. У тебя никак это не получится. Вот же мы считали вот здесь, вот, вот. за год ты можешь собрать. Причем тут глубина, Ась? Я же вначале сказала, что не считаются ветки в глубине. Для квалификации, вообще для любой квалификации считаются только ветки в первом уровне. Причем тут глубина. Я в самом начале сказала, не считаются, сколько у вас там человек зарегистрированный, 25 человек зарегистрированных. Да? А, ну понятно, ты пропустила, хорошо. То есть, вот смотри, вот здесь мы рассматривали, что за год можно только собрать, если у вас только одна ваша ветка и при этом у вас еще отрыв есть, да, то есть, минимум 3000 баллов, либо под вами там 18% находится, да, за год можно собрать только 17 групп. Это при условии, что вы сначала квалификации уже были в квалификации директор, как минимум. Вот, поэтому по-другому никак не соберешь. Вот, ну сейчас понятно стало, наглядно, как это все вообще происходит. Угу. Ну ладно, все, давайте, сейчас будет вебинар, скоро уже можете не выходить. Угу. Давайте, всем пока.